всем привет это спасибо за фраг бро это обзор блока питания залман ваттера 700 ватт они в принципе еще идут и другие на 800 там есть по моему и 1200 ватт и возможно 900 не помню точно вот такая вот у нас модель zm 700 ebt 2 вот, это модульный блок питания Залман, я его купил в DNS за 8200 рублей, соответственно, в комплекте у нас в самой коробке идет, естественно, инструкция, потом сам блок питания, вот я его уже достал, и сумочка с проводами, вот, соответственно, тут все необходимые провода, довольно в большом количестве, тут... 5 вот таких вот красненьких ПСЯ е проводов это 6 плюс 2 пин то есть 8 пиновые я буду использовать 2 штуки кабель питания потом для материнки 24 пин 4 плюс 4 пина вот такие вот 2 штуки для процессора мне их нужно будет 3 для моего процессора Потом Вот такие кабелечки Сейчас Так Оп. Тут он 8 пин А тут саташники Один кабель есть такой С четырехпиновыми разъемами Все это очень просто Подключается в инструкции Все просто объяснено Как это сделать Но Сейчас я наверное, сделаю это при вас, раз уж я записываю это видео Значит, вот в таком формате мы подключаем 8-пиновый разъем Синий к синему Оп, все готово Подключаем его, естественно, стороной, которая не разбита на 4 плюс 4, да? Потому что эта сторона идет к процессору А вот эта сторона, соответственно, идет к блоку питания так вот мы их подключили теперь подключим саташные так пардон немного загородил камеру снимаю с мобильного телефона не очень удобно на самом деле все это делать одной рукой так вот подключили сату подключаем 4 пиновые Готово. Теперь псяе. Псяе, соответственно, тоже подключаем стороной неразбитой на 6 плюс 2. То есть просто 8 пинными. Пин есть, что это вот каждая вот такая вот штучка. Да, вот 8, значит 8 пин. Так, вот подключаю я второй. Оп. Так, теперь, теперь мне осталось подключить 24 пина. Тут система немного другая, уже не просто воткнуть один штекер. Нужно подключить 24 пина к блоку питания и еще вот такой вот 6-пиновый коннектор. Включается это вот сюда. Синенький шестипиновый разъем. Об подключили. С той же стороны, где он идет, шестипиновый, с той же стороны. Этим коннектором подключаем на 24 пина. Так. подключили вроде все тут туго так ну и все готово тут остается только еще кабель воткнуть вот сюда нажать вот эту кнопочку для работы то есть о, это отключено и черточка это включено и все Вот такая вот сумочка есть к нему где эти провода хранятся можно ее использовать под что-нибудь другое фирменная Залман я, наверное, ее использовать не буду, потому что она без ручки. Также тут есть э, э, болтики, точнее винтики для крепления блока питания корпусу и жгутики жгутики вот такие для затяжки проводов. Ну, собственно, на этом все. ДНС сейчас данный блок стоит 8-200 рублей по акции, так он стоит 9,5 половиной. Вот такой вот красивый значок тут залмана. За блок вообще выглядит угодно и такой он прям тяжелый, увесистый. Это кстати голдовая версия, золотой стандарт 80+. Вот выбрал себе такой для покупки, потому что мой что-то пищит. Особенно под нагрузкой. Думаю, он не выдерживает полностью нагрузку. Поэтому я его решил заменить на новый залманский. Ну, на этом все. Ставьте лайки, кому было полезно. Если будут какие-то вопросы, то спрашивайте в комментариях. Всем пока.